Это единственное вещество на планете, чей химический состав очень близок к человеческой крови. Если употреблять мед в сыром виде, он оказывает одно влияние. Если растворить его в холодной воде, у него будет другой эффект. Это определенно будет поддерживать баланс химического состава крови и производить ее очищение. Это замечательная диета для детей с точки зрения повышение их интеллектуальных возможностей. В Карнатаке есть племена, называемые Джанукуруба. куруба — это дикие пчеловоды. Когда-то у меня была возможность немного пожить с ними. Их диета такая. Первым делом с утра — один бамбуковый стакан. Такие срезанные побеги бамбука. Его емкость около трех четверти литра. Три четверти литра меда утром. Вот и весь рацион. Выпиваете три четверти литра меда утром, а потом идете в лес. Обычно за день вы проходите 30-40 километров, поднимаетесь как минимум на 50 деревьев. Вверх и вниз. Вверх и вниз по деревьям. И до вечера никакой другой еды. Когда собираете мед, облизывайте то, что попадает вам на руки. Итак, за день вы съедаете больше литра, где-то полтора литра меда. Когда вы возвращаетесь вечером, вас ждет каша. Обычно она называется джала. Это сорга, злак, похожий на кукурузу. Кукурузу или раги. Их основная диета мед. Вы выпиваете три четверти литра меда, и весь день вы очень активны. Но нет голода, и в вас бурлит энергия. Они так живут и их называют медовыми пастухами. Их диета мед. Мед это один из лучших продуктов для употребления. Психологическая стабильность, физическое благополучие, жизненный тонус все это можно значительно улучшить, просто ежедневно употребляя мед. Мед – это единственное вещество на планете, химический состав которого очень близок к человеческой крови. Если чуть-чуть поменять его состав, он станет почти как кровь. Ежедневное употребление меда может очень положительно сказаться на вашем здоровье, особенно для тех, у кого проблемы с большим количеством слизи. Мед очень полезен для вашего сердца, он полезен для мозга, он сохраняет ум бдительным и энергичным. Ежедневное употребление меда может много изменить, особенно если у вас есть дети. Они должны употреблять мед ежедневно. Это будет очень полезно для развития их интеллекта и всего остального. Также восковая тыква, восковая тыква и мед вместе составят прекрасную диету для детей с точки зрения развития их интеллектуальных способностей. Если мед подвергнут термической обработке, он станет ядовитым. Мед готовить нельзя. Я знаю, что люди его пекут, кладут в пироги и другую еду. В этом нет ничего хорошего. Определенная часть меда становится ядовитой, если ее готовить. Добавляйте его в теплую воду, но не в кипящую. Если вы растворите мед в теплой воде, она активизирует определенные ферменты в меде, которые ведут себя определенным образом, что способствует похудению. Если растворить его в холодной воде, он ведет себя иначе и способствует набору веса. Дело не в том, что несколько ложек меда, которые вы принимаете, добавляют вам вес. Просто это вызывает определенную реакцию в вашей системе, которая меняет скорость усваивания, и вы набираете вес. Мед оказывает на систему разные виды воздействия. Если употреблять его в сыром виде, он оказывает одно влияние. Если растворить его в холодной воде, у него будет другой эффект. В теплой воде — третий. Здесь мы употребляем его с теплой водой, потому что мы хотим, чтобы система раскрылась. Если вы хотите интегрировать систему только для здоровья. Допустим, кто-то чувствует uh, анемию. На одном уровне анемия означает, что содержание железа в крови сократилось, пропал стальной стержень. Вы потеряли силу в теле и чувствуете себя истощенными безо всякой причины, потому что, когда нет достаточного количества железа, способность переносить кислород в теле уменьшается. Это означает, что ваше тело, сердце, мозг, все будет функционировать на более низком уровне, потому что вам не хватает кислорода. Чтобы избавиться от этого, один простой метод — ежедневно употреблять немного меда с теплой водой. И вы увидите, что содержание эритроцитов начнет медленно расти. Если в крови будет больше кислорода, внезапно вы почувствуете прилив энергии. Внезапно все станет активным, система омоложения в организме усилится. Мертвые клетки будут заменяться быстро. Уровень вялости в теле будет намного ниже. Уровень вялости в уме тоже будет намного ниже. Так что употребление меда провнесет определенный баланс в систему кровообращения, что очень важно для практикующего йогу, потому что вы помогаете телу определенным образом. Так что при регулярном употреблении меда обязательно произойдет поддержание определенного баланса, химического состава крови, поддержание чистоты крови — это просто необходимо для тех, кто занимается йогой. Куркума делает то же самое. Она очищает кровь и придает определенную прозрачность вашим энергиям. Куркума ⁇ это одно из веществ, которое действует не только на физиологию, но и на энергетическую систему. Мед делает вас более сияющими. Куркума успокаивает и привносит легкость. Утром съедайте немного меда, нима и куркумы. Употребление нима и куркумы с водой в которой растворена капелька меда, очень небольшая концентрация. Вместе со слегка приправленной медом водой, они являются замечательным способом очищения системы ее расширения. Когда вы делаете садану, с одной стороны, это помогает увеличить гибкость мышц, с другой, поскольку расширение продает мышцам гибкость, эта гибкость, как следствие, становится способом, с помощью которого вы постепенно превращаете систему в более мощную возможность. Если вы хотите привнести новый уровень гибкости, то из системы должно выйти большое количество токсинов. Если вы просто перейдете на воду или мед с водой, что будет поддерживать вас достаточно энергичными. Если вы не только кожа до да кости, если вы можете позволить себе немного похудеть, если вы будете добавлять мед, вы не похудеете. Если добавите достаточно меда или просто будете есть мед ложками, вы не похудеете. Если вы будете делать это в течение 7-8 дней, то вы избавите тело от огромного количества токсинов. Если вы так поступите, то внезапно увидите, что ваше тело стало гораздо более гибким. Просто поэкспериментируйте, не верьте мне на слово. Так что мед играет важную роль. Людям, занимающимся йогой, полезно есть мёд.